Дальше речь пойдет о системах фильтрации обратного осмоса. В данном случае мы рассматриваем образец EcoSoft 5.75 с применением 5 ступеней очистки. Также может быть 6 ступеней очистки. Это 6 картридж, это минерализатор. Ну, отличие по сути небольшое, но эффект очень большой. Именно от 6 картриджа. В состав входит Три картриджа грубой очистки, они находятся внизу, раз, два, три. Один картридж, это из вспененного полипропилена, он отвечает за механическую фильтрацию воды, рейтинг фильтрации 5 микрометров. Дальше, следующий угольный картридж, следующий полипропиленовый, тоже для фильтрации, но уже средней фильтрации 1 микрометр. Ну, грубо, Это просто система грубой очистки. Вода, исходная уже после механической очистки, поступает в мембрану. Мембрана является сердцем системы, так как она производит основную тонкую очистку воды, отфильтровывая от нее 98% всех примесей. Разделяя поток воды на две части, одна часть отправляется, грубо говоря, в канализацию, вторая часть направляется в бак накопительный. О нем поговорим чуть позже. Вода, которая уже отфильтрованная, попадает в посткарбонный фильтр, который регулирует ее вкусовые качества. В случае применения шестого картриджа это минерализатор. Шестой картридж он насыщает ее полезными минералами, и она отправляется уже на кран. Мембрана имеет очень маленькую скорость фильтрации. И дабы человек, открыв кран чистой воды, не ждал 15 минут, пока ему накапает, грубо говоря, чашка воды, нужен накопительный бак. То есть, человек работает, человек отдыхает, а в это время система фильтрации обратный осмос наполняет бак чистой водой. И в случае, если открыть кран, то мы довольно быстро сможем набрать 5-6 литров воды, сколько нужно. А система восстановит этот запас со временем.